Е, ага. Не, стоп, стоп, убери бит, короче, верни потому. Е. Yeah. Мне говорят остатки знакомых, загадка природы, зачем от грин парка до дома? Если есть в рамке диплом через давку в вагонах, бежать на посадку в автобус, жить без бабок, нехватка которых поставит себя в 25 за прилавка в Макдональдс с палатком торговым, ради чего, ради жалких фантомов того, что ты одобье шлабки альбомом? Хм. Мне эти нападки, знакомые, я к схваткам готов, будто вот, а вы помивальные бабки с рукомом. Что мне вкалывать банки, как робот? Снова за самого частные школы арбатских мажоров. Усок пирога просто так не даровано ворованно у Краткой у барских хоромах. Хм. Стих, как белого белоконна, с летальным исходом Типа, киноброва, ставь трижды крест на себе, как фанат Кемерона, прыгаешься, все ученок И рэп не лети, будто шапки с помпоном Но я в роли темной лошадки подкован Это никак не на киноброва, ты правда в крови, как прокладки Там поны в сетях, ты будь хором в сети Но увидев, не тянул к ладони, мол, братка, здорово не а, он с шаткого трона, ты нужен мне, как зажигалка Дракону я вас породил ненарогом Прости, ради бога, беда, не палатки с гандоном о! Деле невиновен Тебе-то я это на всем теле переломы Ты денег нашел хасла переименува Тут мне продажи весь меня что деньги перевода мой Мой менталитет он против всех Мой менталитет он против всех мой менталитет, он там против всех Мой менталитет, мой менталитет нет. Нечто иное, вечный феномен Вечно готовый задеться живое Как еле живой, значит вечно зеленый Под шестиконечной звездою Речь мирони, что вечно спиленок не понят Будто на литовском словечке Симоны а, Да, он вечно виновен, будто вы над семечком венчик терновый а, Как в воскречной зиму идет через населенный бомб Есть а и спинометр, нечем оспорить Тут рай по Синоле плюс нечисти без человечни черноволя Больше чем у него нету ни члена, ни Шнобеля Он сиречь к Вазимода, Казино ему с таким фейсом, а девкам и давно но... Я полежал на печке немного с тех пор, как решением старейшин Синода Святейшего Мне но было лично, но ведь я не мог нежно петь, как Шинода Ух, Все равно без меня пусто, будто вещь мешки нищеброда И нет ничего, но я детище Лондона, ты хотел сделать меня решетом? Насечка хуёва, ты шеф, даже не в самом деле не виновен Тебе докажут, а на всем теле перелом. Нашел его фасла не про нашу Визем, что деньги перевоза. мой менталитет, бомба против, против, против всех. мой менталитет, бомба против всех. мой менталитет, против всех. Мой мой менталитет. Ой, мой менталитет, он против всех, ой, ой, ой, мой менталитет, он против всех. Ой, ой, мой менталитет, Лондон против всех. Мой менталитет, мой менталитет. Нет.